привет сегодня хочу рассказать новость которая появилась на канале разработчиков криптовалюты призм поскольку много людей думаю на него не подписаны а очень зря рекомендую всем пользователям криптовалюты призм перейти в Телеграм, если вас еще там нету то скачать установить себе Телеграм и подписаться на канал разработчиков и принять участие в вопросе, который тут появился давайте процитирую то что пишут разработчики Сообщество, вы хотите получать возможность удаленного открытия счета в швейцарском банке с возможностью легально торговать призм в юрисдикции ЕС и получением дебетовой карты для снятия наличных по всему миру есть два варианта ответа да хотим но не верим что такое возможно так как разрабы ничего не делают для развития и второй вариант за который собственно я и проголосовал нет нам это не нужно мы предпочитаем скамовые обменники и бинанс который сольет нас в налоговую тут я сразу отвечу почему я так проголосовал потому что мне в принципе не интересно какая-то юрисдикция в ЕС, открытие счета в швейцарском банке, Потому что, в принципе, идеология, на которую я пришел в криптовалюту Призм, это анонимность и обход вот этих всех регуляторов. То есть мы как бы против банков, но почему-то вот сейчас предлагают а, легально торговать Призм в юрисдикции ЕС. То есть мне, для того, чтобы совершать какие-то действия, а мне не важно, легально это в юрисдикции ЕС или нелегально. То есть мне такая возможность в принципе не нужна, но я понимаю что этот опрос, этот листинг, он в принципе может дать толчок для нового развития криптовалюты Призм. Чуть ниже разработчики дополнили, если опрос соберет 10 тысяч голосов, мы легализуем Призм на территории ЕС и проведем прямой эфир, в котором расскажем. Не знаю, кстати, вот 10 тысяч голосов это общий, который 4127 проголосовавших уже, или это должны быть положительные, которых на данный момент 3830 голосов. Тут никаких разработчик не дал, но давайте будем опираться на то, что в общем 10 тысяч голосов. Скорее всего, чтобы произвести вот это действие с открытием счета в швейцарском банке с возможностью легально торговать Призм, в юрисдикции есть, им просто нужно 10 тысяч человек, 10 тысяч пользователей криптовалюты Призм, которые перейдут на их ресурсы и зарегистрируются там. Скажу вам сразу, если там не будет никакой верификации подтверждение своих данных, паспортные данные не надо будет скидывать, то я тоже зарегистрируюсь на этом ресурсе, но, скорее всего, делать обмены там не буду, если это не будет как-нибудь выгодно для меня. На самом деле, пока что текущие площадки, действующие, на которых торгуются призм, они меня полностью устраивают. В любом случае, я не собираюсь там держать монеты на них, монеты я держу на личном кошельке, поэтому, будь то это BTC Alpha, которая даже, пускай и манипулирует курсом, я лучше приобрету криптовалюту Призм на этой бирже и выведу эти монеты на свой кошелек. Тем самым я заберу из оборота Альфа некое количество монет, и у них монет будет еще меньше для того, чтобы манипулировать курсом. То же самое и с Сигином, это Тройкуба. Там тоже я приобретаю монеты и изымаю их из оборота данной площадки к себе на кошелек. В принципе, вот что я делаю. Поэтому площадка, на которой будет торговаться криптовалюта призм, мне абсолютно не важна. Потому что, если она выводит монеты на свои кошельки, то я буду на ней покупать. И проведут разработчики голосовой эфир, прямой эфир. Может, это даже в ютубе будет. Такого ни разу вообще не было в сообществе призм. Чтобы разработчики в прямой эфир в ютубе выходили, или в зуме, например, каком-нибудь. Если опрос соберет 10 тысяч голосов на нем рассмотрит темы как удаленно открыть счет в швейцарском банке и заказать дебетовую карту что станет драйвером дальнейшего роста призм и обсудят тему как призм относится киты глобального крипторынка и что делать чтобы не стать их планктоном а, ну в общем то темы более менее важные так что друзья переходите ссылки на вот эти вот два поста будут находиться в описании переходим голосуем я думаю что если эта инициатива сработает то естественно это повлияет на развитие криптовалюты призма и только в лучшую сторону ну естественно я ни на чем не настаиваю окончательное решение все равно остается за вами у меня все